Всем привет дорогие друзья! Сейчас покажу вам как мы оплачиваем заказ по России Выбираем банк, через который будем оплачивать У некоторых по несколько карт, выбираем карту, с которой будем оплачивать Выбираем платеж или перевод Ищем графу остальное Вот остальное, нажимаем Так как я уже оплачивала, у меня уже есть, видите, IRSAC. Вы здесь в верхней строке поиска вводите Ирсак, поиск. Нажимаете на AirSAK Здесь мы вводим фамилию имя, отчество. Продолжить. В строке «Адрес» мы прописываем город. Но если у кого-то поселок, то есть добавляем там село какое-то, да, или район какой-то, я введу свой город. Назначение платежа мы вставляем либо свой логин, либо номер заказа. Я введу свой логин. Нажимаем «Продолжить». Здесь вводим сумму платежа, допустим, 3700. «Продолжить». Вот, тут все проверяем ли правильно и нажимаем подтвердить это все всем пока